На связи Пирохина Юлия. Мы продолжаем с вами делать шаги, маленькие, но уверенные по построению вашего инфобизнеса. И сегодня давайте вот о чем поговорим. Уверенно вас очень интересует, а сколько же можно заработать в инфобизнесе? Сколько нужно заработать для начала и сколько в перспективе вы можете получать денег от этого бизнеса? Это по сути тот же бизнес, только организован несколько иначе, организован через интернет. Давайте, того, чтобы сейчас говорить вам о каких-то теоретических аспектах, я вам приведу примеры моих учениц, которые проходили тренинг инфобизнес или турниры по вебинарам для женщин. И были такие у нас успехи. Одна девушка, которой не было абсолютно опыта ведения вебинаров, она психолог с Украины, и после первого вебинара она заработала 20 тысяч рублей, причем 20 тысяч рублей с одного клиента. Соответственно, вы можете сделать выводы о том, сколько у вас в принципе может быть клиентов и сколько вы можете заработать вот, буквально на первом этапе. Есть другие цифры, например, другая моя ученица заработала, тоже не имея опыта ведения вебинаров совершенно, продала свой платный двух-трехчасовой мастер-класс. И заработала примерно около 10 тысяч рублей. Да, это деньги небольшие. Но что позволяет делать эта сумма? На эту сумму вы можете создать сайт. Кстати, вы можете заработать эту сумму без сайта. То есть создание сайта не обязательно на первом этапе. Дальше. Вы можете нанять фрилансеров, помощников, которые будут делать рутинную работу, которая вам не интересна. И это все вы можете сделать с вашей первой прибыли. А вот как это создать? Мы будем идти с вами по шагам. Ну и сколько вы можете зарабатывать? В принципе, есть люди, которые зарабатывают 100, 200, 300 тысяч рублей в месяц. Есть люди, которые зарабатывают миллионы. Это зависит от вашего желания, от того, что вы делаете, того, с кем вы делаете, с кем вы партнеритесь. И я не призываю вас ставить цель заработать миллион в следующий месяц, но держите в голове ту цифру, которая вдохновляет лично вас. Возможно, через какое-то время она у вас увеличится. Но пока что пусть у вас будет планк, который действительно вас держит в драйве. А дальше мы с вами сделаем шаги, которые позволят нам с вами продвинуться. А сейчас напишите на бумаге или можете поделиться со мной этой цифрой, какая цифра какая сумма в рублях, в долларах, в евро вас вдохновила на то, чтобы начать это делать и преодолевать все трудности, которые возникают у вас на жизни. Действуйте.